Аптечку брось Опа ха Ты че, чел? Оля, бля о секс. Ой, не зря. Здорово. Ой, ну как же красиво, ебанись. Лесочек городом, тудым-сюдым, баный сырик. А чё, куда идти? Как обычно, моя легендарнейшая фраза. Ой. Ножку надломил. О, здорово, чел. Тебя убить? Блять, видимо, убить. Ты А, это монах, типа. Красавец какой. Да, симпатично, лока.. Ну да. Вверх по дорожке, в смысле, вверх. Тут же штука вниз. Он реально кулаками хуярит. Блин, что это? Молодец. Достойное уважения. А, так они медленные, да? Тут, наверное, еблище стабильно ломают. Ах ты сучок. Да дай добью, ну что, я тебе падну. На, нахуй. Вопросы. А ч их так ну? Га. А, нахуй. а ему похуй на друга или что? Здесь можно найти стиль боя храма сэн по удара ногами и руками. А, ми, прикинь, сможешь бить ебало врагу ногами. О, -о, О, Ставлю лайк. Нихуя прикольно, типа без меча или что? Ебать! Я хочу! А ну, оно реально, ну, нормально работает или это чисто фанчик? Фан? А, ну, с ними нельзя пройти, типа? Бля... Ну, было бы прикольно! А ч их столько здесь? Кошелек Л он забафался. У я-то Хуль ты лег. Вставай давай. Ебать. Вот это вот бы добить. Добить, добить. Черт. И этого в полете нахуй. Да на тебе, блядь. Слева сверху вход над головой. Слева сверху вход на головой. Че, блядь? А, совершенно верно написано, молодец. Пригоршня, пепла, четко. Боже, опять эти, блядь, тракашки. А, не это, да? Попал, решили, пошли сдохнуть. Блин, прикольная локация. Опа. Что мне здесь сделать Дрожа захавая, пожалуй. Эти мальчики сидят, правильно? А этого можно ебнуть сзади, а, да? А что это статуя? Пацаны, вы чё, алё, у вас, блядь, тараканы. Как же им похуй на тараканов. Блядь, это а кто там? Я краешком заметил. Все нормально у тебя с ебалом, брат? Мне надо его убивать? Да не надо, блядь, оу, семечка, нихуя, все, короче, буе, малыш. А ебать бабуль нахуй. булькинсу вообще хуёво посмотрите на нее информативненько Так, чё, куда попрем-то? Я там видел вражин, нам явно не туда. Бля, нихуя себе. Что за схрон? Может здесь еще что-нибудь прикосненькое? При прикосненькое, прикольненькое есть. Опа. Ебать, а как туда долететь? Блять, поход без шансов. Опа, а это у нас как раз-таки легкий кошелек. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, блять, как же я бегаю. Потом долечу, окей. Доверюсь тебе сразу, сходу. На нахуй, вскрыл его, блядь Ну ты думай Леденец Блядь, куда идти? Я до сих пор упорно не понимаю Куда-то сюда, что ли? Ой Здорово, брательник Блядь Блять, там какой-то чел стоит. Страшный. Это что, Порошок. Порошок. Хорошо, ебать. Это что за Вася там стоит? меня тут нет, вы ч, блядь, гонитесь, что ли? Меня здесь нет, вс. Блять, мы какой-то серьезный. А если я за стенкой ему уебу? Тихо. Не, забей, дядь. Тебе показалось. Подумаешь, труп лежит. Ну и что, блять, с кем не бывает? Фу, зачем я съел, блядь? Дебил. А чё, его уебать не вариант? А, я думал, ты типа мини-боссик. Ух, ебать, он не один здесь. Здорово. Да, хорош. Куда мне, блядь? Я в помойку. Всем пока, нахуй. Пиздец. Это вообще нормально? опять по ветре схватил схлопотал так но ну я тут все залутал поэтому мы сейчас очень быстро все пройдем буквально за несколько секунд бам бам бам бам бам бам бам бам бам Так? бам бам бам давай, Внимание сменил В stukip у fuщер have раз ascend Мы лучше друзья с тобой. Что это ебать за коридор? Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля. Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я. А вот это Микири? Мне кажется, Микири Блять, а Да как съебаться от тебя? Спасибо блять мою пису, мразь! Какой Роберт? Иди нахуй, Роберт, блядь. Лашпец, сука. Нихуя звук. Уверенный. О, Бутина, кайф. Так, дыхание природы, что это значит? А, Роберт его сын, экскузмуа, блядь, извиняюсь. М -м -м. Прикольно. Да? Ой, какой хороший человек Оказывается